All right. Еле дошла. Сейчас порубим эту корягу и домой. Маловато будет. Ничего, нам пока хватит. Мам, я сейчас. Куда, Емель? Тоже вас, мужчин, все на подвиги тянет. Батыр. Отец твой, теперь ты. Мам, а наш папа много подвигов совершил? Много, сынок, много. Больше, чем Тимирбек. А кто это? батер который дракона победил и всех девушек спас. Бабушка рассказывала. Больше, сынок, больше. Значит, наш папа тоже герой? Конечно, самый настоящий. Здравствуй, здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте, здравствуйте. Не нам ли письма от папы несете? Нет, Емель. Если придет, вы уж первым делом к нам приходите, ладно? Очень-очень прошу. Мама, а почему Гильхилуапай такая грустная? Устала она, сынок. С утра до вечера на ногах. Емиль. Емиль. Емиль. Емиль, вставай, детка, вставай. Вставай, вставай, вставай. Вставай, Соня. Емиль, вставай, вставай. Мама, вставай, сынок. Бабушка приехала. Где? Сейчас зайдет, скорее умывайся, а я вещи занесу. Сухарей на свет побольше. Ну, куда мне столько? Не тебе одной пригодится, не забывай. Бабушка, а ты надолго? Поживу некоторое время. Ура! А сделаешь? Ворсак сделаю, а оладушек напеку. А если Мансур еще и нет, остался, то и чак-чаком побалую. Оставь кунбека, я сама. Ты лучше собирайся. Времени немного осталось. Почему времени немного осталось? Емель, мне нужно уехать. По одному очень важному делу. Куда? В далекий город. А ты слушайся бабушку и во всем ей помогай. Мамочка, ты думаешь, я заплачу? Вот еще. Я не девчонка И вообще, я уже взрослый. И за домом пригляжу, за бабушкой. Пора. Ничего не забыла? Теплые вещи, еда, кажется, ничего не забыла. Деньги хорошо спрятала. Да. Доченька, будь осторожна. Смотри вперед. Оглядывайся назад. Недаром говорят, в дальнем пути человека найдет 40 бед. Будьте живы-здоровы. Да, а что такое 40 бед? Не знать вот тебе ни одной сынок. Емель. Помоги Игнят в дом перенести. Боюсь замерзнуть в сарае. Ночью мороз будет. Конечно, бабушка перенесет. И белого, и черного. Бабушка, а сколько ты рукавиц связал? У <звы> сынок, разве же теперь сосчитаешь? <звы> Армия-то у нас вон какая большая. <звы> Мама скоро приедет. Смотри, бабушка, одной щепочки не хватило. <звы> Дай-то Бог, чтобы так и случилось. <звы> ну что ты наделал? Раз, ядненок-два, ядненок черный-белый, белый-черный. Весело вдвоем. -то. А будь у тебя сестричка любил бы Очень бы любил. Вот прямо, вот больше всего на свете. Бабушка, я на улице. Иди, иди, не угомон. Только далеко не уходить. Да мы тут рядом. Принес да. идем, Шака, сахар, и ты два раза. Из меня не вздумай лизать. Ты за кого меня держишь? Да я вообще могу без сахара прожить. До старости. Так, братец Хайдаров. Так. Погоди. Как говорит председатель Агай. самое главное — учет и контроль. Да. Так. Сухари. 15 штук. 15 Ты хозяева есть письмо нос? кто? Письмонос. Это письмо Сыр. от отца. Спрячь. Я тут спускаюсь. <плотворил> Здравствуйте, <плотворил> Гульфилла От папы письмо. Здравствуй. Да, тут. Держи. Болота Это же от папы, да? Емиль. <плотворил> Емель. Кто приходил? Гюльхэлуапай. Вот. Кем От кого? Не знаю, бабушка. Банабэля. Вот беда. Как же Банабэля. нам это прочитать? Бульхэлуапай. Бульхэлуапай. Что Банабэля. тут написано? Банабэля. Зайдем как Мансуру. Он, Он вроде человек грамотный. Почитай, пожалуйста. Сердце у меня не на месте. Читаю уже, умоляю. А вот, ежели по-арабски было написано, это я, пожалуй, прочитал бы, а тут по-русски. Так что ж ты говорил, что читать умеешь? Так и умею, но по-арабски я русские буквы помню. Вот моя старушка, Молодец. Если кто-нибудь мне их будет называть, я сложу их в слова. А кто их называть-то будет? Ямилюлам. Емиль, сынок. Ты своей рукой мой палец вводил? Верно. Ну-ка, Емиль. П. Р. И-е-д-у. Пара-и-е-дау. Пара-я-дау. И что это значит? Я знаю, что а надо, в надо в делать. В я сбегаю в школу, в там все в умеют в читать.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 Эй, Попок, сюда иди. Забыл, что по нашей я улице я без разрешения не ходить не нельзя. Да он язык проглотил. Язык проглотил, Я тебя спрашиваю, зачем по нашей улице ходишь? В школу Бараб... иду. В школу? Слыхали не в школу не против. Я не против. Я не С с А против. Я не против. Я против. Я Мне в школу надо. Ладно, Пупок, будет тебе школа. Урок первый. Ну Урок второй. Захочешь третий урок выучить? Приходи. Айда, парни. Не рановато пугалом бы работать. Весна еще не началась. Кто тебя так? Никто. Сам. Ну сам так сам. Тебя снять или повисишь еще? Лучше бы уж снять, конечно. Ладно, то ли так. Я купаю. А вы читать умеете? А как же? Руссалама. И по-русски? Конечно. рус я И по-русски могу. Прочитайте, пожалуйста. Это, наверное, отмахивание. Она в далекий город уехал давно уже. А так ты верный, Емиль. Карим, сын. С 16 приеду, вышедят лошадь на станцию. Станция от Тивердогара. Мама приехала. 16 это когда? Так завтра. Спасибо, Якуба. Большое спасибо. За лошадь не беспокойся. Пошлём за мамкой твоей. Емиль? господи, никак не привыкну к вашим ставням. Что ж ты не спишь-то, сынок? А вдруг мама приедет? Ну что ты, сынок? Поезд утром на станцию приходит. И Ложись уже. И, и, и. Бабулечка, а расскажи сказку про Тимирбека. В давние-давние времена жил-был Батыр Тимирбек. Однажды на их страну напал дракон, у которого было тело змеи и 12 человеческих голов. Дракон этот привел с собою несметное войско. Тимербек с другими джигитами шел защищать свою землю. А дома у Тимербека осталась сестрица Гульну с лицом как Луна, с глазами, как звезд. Однажды Гульну с подругами пришла на озеро за водой. Вдруг налетела буря, и девушки попрятались в камышах. А когда все утихло, увидели девушки, что бульмур пропала. Поехали. Где же этот валенок? Вот там мама моя, мама вернулась, мамочка моя. Емель, родной мой, глупенький, родной мой, кто же ты босиков на мороз выскочил? Я привезла Файты. тебе сестру. Мне. Сестру. Правда, правда. Правда, правда. Оксана, Оксана это, это Емель. Емель. Я рассказывала Оксану. Рассказывала. Сынок, это Оксана. Это Оксана. Сестренка. Моя сестренка. Оксана. Красивое имя. Ни у кого такого нет. Не спеши, сынок. Оксана пока стесняется. Ей надо привыкнуть. Не спеши. Идем. Садись. А почему Оксана молчит? Пусть скажет мне что-нибудь. Пусть скажет, брат. Емель, Оксана, я приехала Оксана, не говорят по-башкирски. Она научится. Вот ты какая, моя сестренка. Оксана. Не бойся, не бойся. 好, 好, хочешь еще? Хочешь? Мэй, кушай. Мне столько кашек помещается ты что же свою отдал мне не жалко мама пусть ест изголодалась бедняжка В детдоме, говорят жизнь совсем не сахар кто там так гро хочет если шестидесятилетний приезжает с дороги, шестидесятилетний должен прийти повидаться с ним. Так учили нас старики. Здравствуй, сестра. Мансурагай, как же ты один-то такую тяжсть дотащил? А я не один, сестра, у меня все-таки жена имеется, а мы вдвоем-то еще у гу А то? Это Оксана. А волосы мягкие, как шелк. шелк. И белый, -белый и белый, как Лео. Красивое дитя. Пусть будет здорово и счастливо. Сестра, куда ставить будем? А вот рядом с Хемиливой и поставим. Говорила я тебе, Мансур. Проверь, прежде чем дарить. Это ничего, мать. Сейчас поправим. Имель, сынок, у меня в чулане ящик с инструментами стоит. Понял, Мансур Баба. Я спасибо, сынок, спасибо. Тут шуруп надо. А я говорю на шип сажать. А клей, клей где взять у тебя есть? А шуруп у тебя есть, умник? Хандехох джигиты разгалделись как бабки на базаре. Аллах бабай, чем солнце на небо прикрепил? И чем же? Гвоздем золотым. А мы люди простые. Так что нам и гвозди положены, простые. Емиль, сынок, подай-ка гвоздь. Ладно, я сам. Емиль, принеси кадров. колхозом выделила тебе фи товарищ хайдарева дополнительный паек под муки бер <слес> <слес> Когда мы хотели, не интересовало, что мы сами хотели. мне мама сестренку привезла. Ничего себе. Маленькую? Как я. Это что же, она по дороге так выросла? Да нет же, она в городе жила. Хочешь посмотреть? Не могу, мама шерсть мотает, а я держу. Марат, куда пропал паршивец? Оно а ну, бегом домой. Ну все, пока. Как-нибудь зайду. Thank you. Не бойся, это же я. Смотри, я Емель, а ты Оксана. Поняла? Скажи, я Оксана. Скажи, я, ты, дом. Это наш дом. Дом. Дом. Стол. Ну, скажи хоть что-нибудь. Оксана Язык это язык. Покажи свой. У тебя есть язык? Что же мне с тобой делать, сестренка? Может, тебя покормить надо? А мам, будешь? А что она будешь? Конечно, буду. Марат, вот моя сестренка. Здравствуй, Оксана. Я Марат, друг Емеля. А чего она молчит? Она еще не умеет по-нашему говорить, но я ее учу. Понятно. А давай на улицу пойдем? Там все наши собрались. Оксана, с девчонками познакомим. У них куклы есть. Куклы. Понимаешь, куклы? Красивые. Да не так, пугаешь. Извини, я думал, что она так поймет. Ну как, идем? Мы пока дома посидим. Оксана еще не привыкла. Ну раз так, я пойду. Оксана, бери. Это все тебе. Барбар, Бери. Играй. Это теперь твое. Играй. А хочешь? Я тебе свой ножик подарю. Вот донести. какой острый. <звучит> Зачем ты мой, туда Оксана? залезла, Оксана? Немцы. Там Немцы? Немцы? Не Это что такое? Немцы? Немцы? Немцы? Немцы? Немцы? Немцы? Да, Он откуда немец. здесь немцы, сестричка? <звучит> Пусть только попробуют сунуться. <звучит> Я всех, но <звучит> Выходи, не бойся. Не ну, бойся. Емель. Где Оксана, Где Оксана сынок? поссорились ли? Нет, мамочка, не посоветую. Она под лавку залезла. ставни хлопнули, а она почему-то испугалась. Оксана. Оксана. Оксана. Испугалась. Отец. Добрый Леган Герберт. Ты умер, Леган Герберт. Ты умер, Леган Ты А почему папа письма не пишет? Раньше часто писал, а теперь ни одного сначала начала зимы. Сынок, на фронте не всегда время есть письма писать. А может, почта не успевает. Помнишь, как Гульхилу нам сразу четыре письма принесла? Пусть бы снова четыре письма принесла. А лучше пять. И да, ваша Володька. Кушать будем, ужинать. Я уж думал, ты про меня забыл. Занят был. Гляди, что нашел в папином сундуке. Вот это да. Настоящие. Шутишь. Еще какие? Да не размахивай ты так. А если Оксана твоя увидит? Да она дома сидит, носом не показывает. Все равно, давай уже скорее спрячем в тайник. Она а, наш сахар ест. Хора Ах хора ты. А ну, отдай. Дай. Держи ее. Утра. Не пускай на лестницу. Хора. Иди сюда. Не Иди бойся. Сюда. Котомку спрятал, спрятал, спрятал. Ловкая у тебя, сестренка. Ты лучше скажи, что теперь делать будем. Твоя сестра наши припасы разорила, ты и скажи. Что теперь я виноват? Там поезд с пленными фашистами стоит. Побежали. Оксана. Ну, и сиди Оксана. ты со своей Оксаной. Оксана! Давай-давай, быстро! Давай-давай, быстро, Бежим. Ну, пленный, там пленных немцев трагандар. привезли. Нет. Оксана, не сестричка, я скучно я же дома поспит. сидеть. Пожалуйста, я миленькая, идем, бараем. а? Немцы, пленные, настоящие. Пожалуйста. Ну ладно, раз такая вредная. Сиди дома. Емель пошел. Оксана дома. Ямель ушел. Это чтобы тепло не уходило, понимаешь? Тепло, тепло. Не передумала? Пойдешь? Тогда сиди дома и никуда не ходи. Поняла? Понятно. Совсем они не страшны. Вкусная нибудь каша. Пошли. Жрет, да еще улыбается. Будет тебе хорошо, фашист. Ребята, пять гадов за моего отца, смерть фашистам, за папу. Хватит, стой, не надо. Хватит, стой, не надо. не надо! Стой, Хватит, стой! не надо. стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Ты слышал? В а? Кунбике во дворе что-то разбилось. Горит что-то. Сходи-ка. В на работе дети одни дома. Ох, детки! Видал, как я ему по башке попал. Так и хрустнуло. Нашел, чем хвастаться. Эй, ты что, фашиста пожалел? Вот еще. Просто они же пленные. И никого уже не убьют. Не убьют? А теперь, значит, они не фашисты? А может, этот самый моего отца убил? Тебе это хорошо. У тебя отец живой. Письма он пишет. Сестренку тебя раздобыл. Стой! Емель, Емиль, Емиль, мальчишка! Мам. Мальчишка где? Емиль. Емиль! ушел! Емиль ушел! Емиль ушел! О, О господи, Оксана! Нансур Где Емиль? Емиль! Дочка, не волнуйся! Не было Емели дома! Оксана говорит, ушел Емиль! Ничего не болит? Вот понимаешь, какой Хандыхов в юшку закрыли, а дрова не прогорели. Вот и задымила весь дом. Чуть наша Оксана не того. Я так испугалась. Еще немного и на том свете очутилась бы. Все обошлось. Слава Богу. Мама, что случилось? Мамочка, я не хотела. Идем к нам. Мамочка, мамочка прости, я мамочка... Стой, стой. Чаю попьем, а там и дом проветрится. Жалко, что Емиль куда-то спрятался. От папы письмо пришло. Думала, вместе почитаем. Я здесь, мамочка, здесь. Дорогой мой сын Емиль, пока я бью фашиста, ты главный единственный мужчина в доме. Защищай и береги маму и бабушку, и Оксану. Знаю, что слово твое крепкое и верное, как у настоящего Батыра. С красноармейским приветом, Хайдаров Карим. Мама, можно я возьму его себе? Конечно, сынок. Мамочка, прости меня, я больше никогда-никогда не оставлю Оксану одну дома. Оксана, смотри, это девочки. Девочки, повтори. Девочки. Я мальчик, а ты девочка. Я мальчик, ты девочка. Да нет же, наоборот. Девочка ты, мальчик я. Девочка ты, мальчик я. Наоборот. Марат, Еми, там такое, такое. Договори да, уже. Там с поезда фашист убежал. Стой, Марат, стой. Ничего. Ну, Давай его сами поймаем. Кого? Фашиста. Я знаю, где его искать. За старым лесом. Что? Пещера? Он там спрячется. Верно тебе говорю. А мы с Оксаной пойдем в лес и поймаем Фрица. Нам потом не дали дадут, а тебе шиш без масла. Да, Оксана. А как мы его ловить-то будем? Как как. скажем, как в кино. У меня и ножик есть. Охота. Мне тоже. Терпи. Ну и где этот немец? Куда мы идем? Ну все, мы потерялись. Нет тут никакого немца. Хватит ныть. Там тоже ныть будешь? А кто другое? Совсем другое. Ну иди. Кто тебя держит? Куда Ты теперь? Ищи следы. да, да. Не Ты мне, конечно, друг, только я туда не пойду. Эй, фашист, давай, сэр, хэн, да, О, гораздо уже выбегать. разве вы немцы немца ищете? Да вас ищем, вас. А немца мы еще утром нашли. Ну, пошли домой. и попадет сейчас кому-то. Марат, а ну стой, паршивец, стой! Принимайте! Слава богу, нашлись. Мама, прости, я больше не буду. А вот тебе. все маулом тебя искали. Слава богу, все хорошо. Все хорошо, мамочка. Мы за деревню ходили, немного заблудились. А милиционер рогай нас нашел. Вот тебе, вот тебе, все деревни тебя искали. Председатель коня своего загнал, по всей округе вас выискивал. Оксана идет. Спасибо вам большое. Больно шустрый мальчик. А то с утра крошки во что не было. Сердце не коромасла а за ней, Иванко, як барвинок виеця. Галлю моя, Галлю, дай воды напиться. Ты только хороша, дай хоть подивиться. Дядьку у меня мамку убили, нибцы гаду злобали. Батьку на войне, и его тоже убили, и корову нашу выиграли, и зишку нашу. Совсем земля одна, осталась на свете. Мама, доброе утро, Эмиль, доброе, ты же по-нашему говоришь, я слушала. я училась, скажи еще что-нибудь, мама, бабушка, брат, как красиво ты говоришь, еще, я хочу Спасибо. на улицу Умер. играть. Ура, ура. Оксана говорит: Ну-ка повторяй. Зима ушла, весна пришла. Утки и гуси прилетели. Это мой клад. Все это будет твоим, если ты поклянешь сохранить тайну. Что такое тайна? Это то, чего никому нельзя говорить. Никогда. Военная тайна. Нет, ты поклянись. Скажи, клянусь, никому не говорить. А если скажу, пусть меня молния ударит прямо в лоб. Клянусь никому не говорить. А если скажу, молния пусть ударит. Прямо в лоб. Прямо в лоб. Малайман. Мы с Маратом на войну уходим. На фронт? На войну. Мы с Маратом поклялись пойти на фронт и помочь моему отцу. А то и моя Разобьем фашистов, и вместе домой вернемся. Нельзя на войну. Плохо. Не надо фронтка. Умирают все. Не надо сокровищ. Не ходи на войну. Молодец, Мама. не опоздал. Угу. Пошли, времени мало. Ехать Как думаешь? Неделю не меньше. Лишь бы еды хватило. Потерпишь. На фронт приедем, нас там на накормят. Солдат положено кормить. До чего француз махал? Он в Москву пожаловал. Мы его потом прижали чисто поле побежал. Молодец. Любезники любезат. Молодец, молодец. молодец, молодец. <связь> Марат, иди сюда. целью попали на военный состав? Куда ехали? На войну. Ах, на войну! Так ведь война в другой стороне. А вы, а вы в Сибирь ехали, голубчики мои. Может, вы воришки или бесперезорники а? Или, может, шпионы? Фамилия и адрес скажем? Ну, ладно. Отправлю вас в спецприемник, там уж посмотрят, куда вас девать. А куда вас? Идет дом. Поняли? Байборин! Байборин! Отведи этих орлов. Кутуска В Кутузку. А Кутушку. Дети же, Ленинскую комнату. Есть. Идь. Ты... Пойдем. Товарищ Петрова, Юнусов на связи. Скажи-ка, в сводках там не попадали сведения из районов насчет мальчишек беглых? Ага. Ты уж там посмотри. Как что, так сразу докладывай. Мы не поедем в детдом. И домой не поедем. Раз на фронт, значит на фронт. Они Да как же. А вот так. Марат, Бесполезно. Нас Я все, пара все пара. равно поймают. Милиция Интернет. только утром за нами придет. За ночь мы уже, Марат, уже далеко уедем. Марат, тащи стул. Вот держи все считаем мы уже на свободе все я пролез И, И так не идет. Надо по-другому. Голова не пролазит. Марат, Я застрял. Марат, тащи меня. Еще? Больно, да? Дергай уже, изо всех сил. Хватит, хрустнуло что-то. И что делать? Не Не знаю. Давай немного, немного отдохнем. Емель, ты сам... живой? Не знаю. Милиционер, Зови дяденьку милиционера, я травы. больше не могу так стоять. Увидел войну. У меня была еще одна мама. Только где-то далеко-далеко. Очень далеко. Она была тоже очень хорошая. А ее фашист убил. Вот что такое война. станете взрослыми, у вас будут свои дети, вы им скажете, эти высокие яблони, ребята, победа, мы сажали в год победы над фашистами. Они Это не яблони не победы. <смех> а почему мы пять посадили? <смех> Одно дерево Оксана. твое, второе – Оксанина, третье – для меня. <смех> да, четвертое – папина, пятая. а пятая? пятая? Пятая? <смех> Сынок, <смех> узнай, что <смех> там стряслось. Война кончилась, все. Война кончилась, все. Война кончилась. Я же говорил, говорил. Гульхелуапай, что случилось? Война кончилась, все. Война кончилась, Марат. Война кончилась, мама. Война кончилась. Господи. Война кончилась. Господи. Все. Похоронок больше не будет. Война кончилась. Похороны. Похороны. Похороны. Похороны. Похороны. Похороны. I'll know that way on that. Ведь победа же! Сынок, это я радость. радости. Разве от радости плачут? Папа, наверное, очень скоро вернется, да? Не завтра. Я уже знаю, как война далеко. Но через пять дней вернется? идем к нам скорее. Я думал, что День Победы будет какой-то особенный. Прямо очень-очень особенный. А вокруг ничего не изменилось. Марат, сынок, иди сюда. Больше не будут стрелять, бомбить. Идите, принесите скамейки из школы. Страшно не будет. Ну, за победу. За победу. Председатель Агай сказал скамейки из школы тащить. Пошли! Шан, ты что, не слышал? Война кончилась. А А ты что, радуешься, Пупок? Как же не радоваться, если фашисты победили? А это вернет мне отца? А Марату? Или твоего? Мой отец скоро вернется. Не вернется. Никогда не вернется. Твоего отца убили. Да ну тебя! А ты спросил у мамки своей. Спроси. А я слышал, она с подружками говорила, что Карима Гайя Когда он вашу Оксану спасал. Мама, скажи, что это неправда. Скажи, что Рушан врет. Ведь отец писал мне письма. меня Он же писал мне письма. Скажи, мама. Яни! Я сынок, стой! Сынок, Имей, сынок, прости меня. Это я с зимой папины письма писала. Не было у меня сил сказать тебе правду. Мама, пусть Оксана обратно в детдом едет. Ты спрашивал, Батыр ли наш отец? Только настоящий Батыр может отдать свою жизнь, чтобы спасти другую. Только сестрой я ее больше звать не стану. Пусть будет просто Оксана. Что у вас тряслось, дочка? Ямель узнал про Карима. Ой, Аллах. О, Господи. Целыми днями на крыше сидит, только ночевать спускается. Бедный мой. Емель, сынок. Где ж ты пропадал? Я вам гостинцев привезла. Детки мои, хочу вам одну сказку рассказать. В большом городе Ленинграде жили-были мама с двумя детьми. Мальчиком и девочкой. Они были умными и добрыми, прямо как вы, Емиль и Оксана. Когда им исполнилось 7 лет, мама подарила им красные башмачки с кисточками. Детки берегли их и мечтали о том, как осенью пойдут в них в школу. Но началась война, враг стал бомбить город, много людей погибло. И пришлось этой семье уехать далеко-далеко. Поселились они в одном доме, одной бабушки. Так ты про своих жильцов рассказываешь, Галя Апай, Сашка и Знаю я, какая же это сказка. Не спеши, Эмиль. Так вот, Красная Армия прогнала врага. Освободила город Ленинград, вернулись мама с детками домой. А дома-то их и нет. Бомба в него попала. Жалко. Начали они разбирать обломки. А там башмачки их и нашлись. Целые и невредимые. Значит, все-таки они в школу в башмачках пошли? Нет, сынок. Малые они им стали. Выросли, дети. И кто теперь в школу в этих башмачках пойдет? Вот так вот, дедушки. И горе бывает, у кого-то с радостью ходит. Кажется, у людей новые башмаки завелись. Молый, ну, да. А мне не завидно. Ни капельки. Я сапоги больше люблю. Вот это настоящий улыбник, Чугита. Народ, айда на речку плод строить. Я с вами. А вы, наверное, не пойдете. Чего это? Башмаки свои спачкать побоитесь. Нашел чем пугать. Здравствуйте, люди с нижней а улицы. Здравствуйте, люди с верхней улицы. Не боже, такому кораблю а? без капитана. Башмак, башмак Аксан, твой башмак. башмак. Беги-беги. Он же плавать не умеет. Взять, Жучка, взять! Мне, мне! На, держи! Смотрите, кукурузник, ты куда, в Уфу летишь? Не трогай его. Ну все, Пупок, капут тебе. Сила. ну-ка, дерева. мне в Фу, пошла прочь. деревню. Попала я деревню. Попала в деревню. Попала в деревню. в деревню. в в Батько? Батько? Сана. Батько, ти переброшує. Санечко, Санечко, дитина моєї клави. Я знайшов тебе, моя рідна. Лиш... Ох, як ти стала. Я б не впізнав тебе. У мене серце, у мене хороше. Серце. А точно ж молодеця. Він перший тебе згадав. Ура, вы на впизнала! Чуется! Я вернулся. Села нашел уважаемый а хата стоит разломана. Я, я побачивца, все. стал просто ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Петро умножить. Петро вернулся в свою деревню. И увидел, что дом его разбит. Но ну, я вошел. Напечив, что там наш а в очах туман, я непачная черта. Одно я только слово разобрал. Дочь. Так, вы уже заразумели, что там написано. <смех> Прямо там и сил. <смех> Як барышня. Господи по-моему. Это Карим. Карим его написал. Да, я. Карим я отханшивает. Я вот здесь переписал, чтобы не забыть. Вот. Ваша дочь жива. Башкирская ССР, село Сайранова, Айдарова и Кидике. Да. Спасибо вам, люди добрые. За то, что самку мою приняли, обогрели, накормили. Спасибо вам большое. А вам, Кенбике, я все життя буду заблячивать. И мужа вашего всю жизнь буду помнить. И к передам. Внукам, правнукам до седьмого колена, чтобы памятали, кому вы життям обязаны. Дякую вам. Дякую. Дякую. Спасибо. Спасибо. Емиль, я бы хотела, чтобы моя бачка стала тебе как отец. Будет с тобой, как брат и сестра. Да. Емиль. Бери с собой на Как откроешь? Сразу про меня вспомнишь. И ты про меня вспомнишь? Не хочу, не хочу уезжать, не плачь. Когда-то Петро Агать заново построит ваш дом. Ты приедешь, мне телеграмму дашь, мы с мамой и бабушкой сядем в поезд поедем к вам. Я маму вижу. Куда? Где? Она, она. Это она, она. Эсэй. Мама, Эсэй. мама, Эсэй. мама. Вещи уложены. Можно ехать. Юлалда нам утервала я. Присядем на дорожку. Дякую вам за все. До свидания, дочка. Оксана, не забывай нас. Приезжайте в гости. Приедем. До свидания, прощай. Спасибо. Прощай, Оксана. Стой, стой! Подождите, Оксана! Стойте! Оксана, нет, сам в лесу собирал. Спасибо. Прощай, Оксана. Будь здоров. Не сердись за башмачки. Не сержусь. Как Санна? Спасибо, тебе, родной а Ты говоришь, я знаете, что у вас теперь медним в Украине. Эй, малынь, я Главное будь здоровый, добра. Я тебя люблю. И Я тебя люблю доченька. Опоздаем 10 минут до поезда осталось. В середине часа. часе. Не плачь, сестренка. Мы ведь скоро увидимся. Пусть и будем в всю пыль. жизнь к друг другу к другу гости ездить. Добрый Добрый! Вот и улетела птичка моя перелетная. Радость нашего дома улетела. Как же улетела! Она теперь всегда будет с нами.